Восстановление потенции, лечение раннего семи лечение простатита, нарушение мочеиспускания, полная УЗИ-диагностика. Медицинский центр «Здоровое поколение». Город Махачкала, улица Гоголя, 34, напротив глазной больницы. Телефон 780578.